Я слышал, германцы выращивают зубы. Они для этого используют спрыжь. С помощью спряча они из рук вытаскивают стволовую клетку и уколом сюда. Ствола и клетка уже выращивает зубы. Но это в принципе не, не это не германцы изобрели. А, американцы. Вот. Смотрите. Они использовали уже эти эксперименты уже давно. Вот. На кошках там выращивали спинной мозг. Вот. Эксперименты проводили на разных животных. Вот. Выращивает даже сердце, поврежденное сердце, с помощью стволовых клеток стволовую клетку они делают из крови вот стволовая клетка даже выращивает глаза видите вот они используют специальные стимуляторы вот и эти стимуляторы электрические стимуляторы они делают очень быстрая регенерация вот с помощью этих электричество вот минус плюс они кровь превращают в эти столовые клетки вот. здесь все все подробно описывается вот. она стимулирует и у рука вырастает вот кровь превращают этот, с помощью плюс минус напряжение вот превращает э, столовую клетку мой аппарат высокого напряжения точно также с помощью волос создает кровь столовую клетку вот и все весь фокус тут ничего трудного нет мы сами являемся аппаратами для омоложения Просто нужна земля, которая создает высокое напряжение. Землю сотворил Бог. Он сделал рай, а в, рай, в раю он сделал этот каменный уголь, который изолировал энергию и молнию. Но только Адама и Еву он прогнал из рая, и они умерли. А Якутия она после потопа, поэтому вся Якутия. Вроде бы раньше была раем, но она сейчас под льдом. И когда будет глобальное потепление, весь лед растает, и каменный уголь поднимется наружу, и мы будем как бы постоянно омолаживаться из этого, и будем жить вечно на Земле, в раю. Но когда это будет, я не знаю. Скорее всего, после конца света. А конец света наступит из-за того, что мы все время сжигаем наш кислород, но нового кислорода не делаем. А все должно быть так. Каменный уголь изолирует молнию, молния выходит от растений, от иголок растений. Вот отсюда. Энергия выходит и создает озон. Озон поднимается наверху и она как бы уже как кислород падает на землю, когда это, это, наступает полярное сияние. Получается все связано, все связано, человеческое умоложение, атмосферное давление, вот кислород, иголки растений, молния, каменный уголь, все это связано, только <coughs> есть одна проблема, а эта проблема это наука. Наука, она противится, постоянно противится, не дает людям узнать истину. Поэтому я бы посоветовал, э, читайте материалы Игора Галкина, смотрите его видео, чтобы понять, что наука вас обманывает. И тогда вы будете жить вечно. Вот и все.